творчества пчеловодства под, с поддержкой нашего спонсора, так будем говорить, СК-профессионал города Запорожье. Будем потихоньку обновлять общение в режиме онлайн Zoom. На прошлом нашем общении обсуждали Осенние мероприятия, какие сейчас на пасеке еще у кого остались. Но если кто следит за моей философией практического пчеловождения, заметил, что главный мой такой месседж, если можно назвать, у практического пчеловождения это теза. Пчеловодство без формирования отводков на старых матках это не пчеловодство. И вот сейчас мы с этим сталкиваемся. От, покачали мед, и нужно куда-то деть. Если особенно пасека будет закармливаться, ну предусмотрено добавление кормов с сахарным сиропом, значит, с чем мы сталкиваемся, с каким неудобством мы сталкиваемся при вот этом мероприятии закормки масса расплода разбросанные по всему по всему гнезду а это может быть два корпуса и как быть Ну понятно те кто пользуется технологией изоляции маток там проще уже качку встречаемые фактически с минимальным количеством расплода откачали закончился расплод обработали с щавелевой кислотой там, или еще каким акарицидом быстрого действия можно. И на этом все. Но если мы сталкиваемся с закормкой, куда девать откачанные корпуса рамок? А вот тут как раз и поможет нам отводки. Мы эти откачанные корпуса отводки мы, как правило, не закармливаем. ну я, в крайнем случае, поступаю именно таким образом. Основные семьи медовики, те, которые сработали в медовом направлении, они по силе, конечно же, могут потянуть и за кормку. Если отводок будет достойно выглядеть по силе, пойдет автономно в зимовку, значит, основные семьи могут с ним поделиться. Но отводки хорошую службу сослужат, когда мы отдаем туда сушку и для хранения до холодов от моли и убираем с медовиков для того, чтобы можно было манипулировать с этими медовиками в плане обработки, закормки и так далее. А уже в зиму там будет видно. Или же мы их объединяем, если семьи основные просели на медосборе с отводками в паре, или же они идут автономно. Какие еще сейчас мероприятия могут быть на пасеке осенью? Обработка. Самые главные две проблемы в плане болезней в зиму это ворова и назематоз. Как бороться с ворова? У каждого своя технология, если, если мы изоли, маток не изолируем вот в этот период, конец июля или август месяц, значит, при откачивании последнего товарного меда, это полоски. При наличии массы расплода еще, в том числе и печатного, конечно же, весь клещ, где-то около 90%, находится в печатном расплоде. Поэтому не тратьте средства, не ущемляйте физиологию самой зимующей пчелы. Не обрабатывайте лишь бы чем, лишь бы для успокоения лично самого себя. Вход идут пушки, вход идут бипели, вход идут щалю кислота, но при наличии печатного расплода поверьте это и трата средств и трата времени. Это ущербное состояние будет в физиологии для зимующих пчел и никакого вреда для клеща, потому что 90% его находится в печатном расплоде. В этом случае эффективный будет только препарат длительного действия – это полоски. Затем уже туда дальше, когда расплода не будет, даже если мы не изолируем маток, тогда уже в контрольный выстрел. Если же матки изолированы, здесь, конечно, намного проще. В аусе Конце, в конце августа я изолирую, когда расходов уже нет. И все. Одна обработка с щавелевой кислотой, и то выборочно. Смотрю, как выглядит картина по обработке где-то по диагонали около пяти семей. Ну, где-то процентов 5 от общей пасек. Если небольшое количество падает клеща, я не мучаю пчел в зиму лишними обработками. Почему? Потому что все мы знаем, зимующая пчела должна сохранить свой биоресурс для полноценной зимовки и самое важное – выкормить этим же потенциалом жирового тела, оставшегося белка в этом жировом теле, выкормить себе на замену весенний раствор. Но это понятно. Очень часто... Пчеловоды пренебрегают понятием препарат быстрого действия, препарат длительного действия и когда их можно применять максимально эффективно. То есть, если это безрасплодная ситуация, значит препарат быстрого действия, любой, бепиль, кислота, термокамера, пушки – это препараты и мероприятия быстрого действия, то есть в отсутствии печатного раствора. Если есть печатный расплод, значит эффективным будет только полоска, препарат длительного действия, либо содержащие фувалинат, фуламетрин, это воротомы, воростопы, бойворолы и так далее. Или же глицерин, пропитанный щелевой кислотой в последнее время. Довольно популярное мероприятие по обработке ворова. Теперь вторая проблема может быть. Какая на Сейчас на и на Еще одна, одно горе свалилось на пчеловодов. Появилась такая модная болезнь на Откуда она свалилась на нашу голову? Раньше назема зима паразитировал на тутовом шелкопряде, что послужило причиной и она облюбовала нашу Апис-мелифера, никто не знает. Возможно, в природе все живое как-то где-то приспосабливается, эмигрирует, перебегает с хозяина на хозяин. Ну, на хозяина пример можно привести тот же и воровый капсони деструктор, ранее паразитирующий на, на индийской пчеле Апис-феррана. Назема Апис Церана, а это Апис Церана, индийская пчела. И затем со временем почему-то надоел. Лоском он обил на этой индийской пчеле тропический клещ, облюбовал Апис Мелифера, нашу медоносную пчелу, и постепенно перекочевал с 1955 года, начиная с Японии, затем Дальний Восток, и шагнул довольно быстро по всей евразийской зоне. И... Последний плод даже сейчас уже говорят и в Австралии. По этой причине и, возможно, ища более такого доступного паразитирования хозяина, апис сирана перекорчевалась с тутового шелкопряда на апис мелифера. Кстати, с, апис, с назема апис и назема церана – это два антагониста. И церана сильнее. Почему? Потому что, видел я спектрограмму интересную: споры выстреливают быстрее и угнетают, начинают размножаться и угнетает размножение спор апис э, э, назема апис. Ну, как бы там ни было, нам от этого не легче, и, пчела, и пчеле в том числе. Поэтому как я применяюсь к обработке в зиму а я живу в лесостепной зоне, довольно-таки достаточное количество пади, осень теплая, затягивается надолго, никакой кормовой базы в виде цветущих растений фактически нет, инстинкт работает, и пчелы посещают падь. Поэтому приходится в зиму менять частично натуральная корма для зимовки на сахарный сироп с добавлением горечи. Это полынь или, ну, или полынь с хвоей или полынь с пижмой я практикую. Если закормка дается, то есть горечь дается в закормку в сахарную закормку для зимовки, значит там проще, эффективнее Намного приостановить размножение на земы, потому что пчела будет потреблять в процессе зимовки эти корма, хотя бы первую половину зимы. Я три, три, три средние рамки ставлю, полумедовые, и именно в эти рамки заливаю, то есть пчелы перерабатывают и складывают сахарный сироп с полынью, то есть с КАС-81. Ну, она не чисто, КАС-81, я просто так набор горечи беру. И важно очень, чтобы первую половину зимы семьи брали этот корм с пробиотиком, с пробиотиком горечи полынь, пижма или коникстрат. Не убивает он наземаапис, этот пробиотик, но тормозит ее размножение дает возможность пчеле проскочить вот этот основной критический период зимовки и уже когда дело к весне, если переходит пчела на, э, до, до зимового на натуральных кормах, то нет такого губительного губительной ситуации по переполнению кишечника и размножению спор, если не закармливает человек в зиму на, ну, не, добав, не, не меняет частично на сахар, зимой на натуральных кормах. Но есть подозрение и угроза на то, что появится к весне на зима. Может быть, не сильно так, как, как уже критически и, и проблемно, но тем не менее присутствует такая скрытая форма. Значит, поливают по улочкам. Сахарный сироп один к одному и добавляют горечь полыни. Это как раз вот сейчас, в это время. Около 50 миллилитров до 100. Просто поливают по улочкам, по самим пчелам, не в кормушку, а по самим пчелам. Почему по пчелам? Потому что пчела слизуя друг дружку, Каждая фактически берет эту горечь, она поступает в средний, в средний кишечник, а в средней кишке, как раз там, где размножается энозема Апис, препятствует ее размножению, то есть сдерживает, дает какой-то шанс и дает фундамент для нормальной зимы. То есть вот эти вот два мероприятия по подготовке в зиму, первое, это сохранность суши и убрать откачанные рамки на отводке очень удобно. Они там на, на отводках стоят, эти рамки суши, до самых холодов. Лучше, чем пчела, никакие вам, никакая сера, никакие мероприятия, окуривание сотов не дадут эффекта по сохранности от моря. Начинает температура снижаться до плюс 10, все. Относите куда угодно, пустые ящики, лишь бы мышь и сушь у вас до весны сохранится. И второе мероприятие – обработка от двух вот этих вот серьезных проблемных болезней. Почему они проблемные? Потому что мы пускаем в зиму одно единственное поколение. Это не, не болезнь расплода среди лета, когда за счет смены поколений можно как-то регулировать и... С болезнями расплода. бороться. А в зиму мы отправляем одно поколение зимующее. И оно должно пойти с максимально развитым жировым телом, с минимальным износом. Почему это должно быть так? Потому что мы знаем прекрасно роль жирового тела для зимующей пчелы. Это залог успеха, это устойчивость заболевания и... Хороший потенциал для выкармливания весной себе на замену. Ну, это то, что вот касается таких вот мероприятий, по, ну согласно этой поры сезона. Ну, я думаю, можно даже уже и перейти к обсуждению. Так, что нам скажет Польша? Володя, давай, ждем твой выход. Добрый вечер, Владимир Григорович. Добрый вечер, коллеги. У меня, совсем другий ну, другая философия отношения до лечению бджи. Но все, все говорит Владимир Георгиевич дуже, дуже, правильно говорит. Только, ну, я не маю, маю такой проблемы через то, что занимаюсь селекцией бджи. Я вижу ну, промышленное бжулинство только в одном высокий уровень бежули с высоким уровнем ну, резистентности. Резистентности, да, да, можно так сказать, потому что немного забываю, вы видите, некоторые слова резистентности. и то дает мне возможность даже не думать про такие вопросы, как назематоз или там какие то карбидозы, и не не не ну вещь. Что касаемо клеща, скажу отверто, в прошлом году 50% не ней обрабатывалась пасики специально, потому ну, что от немецких поставщиков в такую линию так звану. может, чули, та наверно чули вы все. на плюс, это в, Нім... в Германии есть программа по выведению бджоли, чтобы ну, без... Без леч... не лечить бджоли. Выводится бджола, яка сама себе дает ради с кліщом. Конечно, он там есть. Если брать, делать ну, с посыпки, смотрится, осип и клеща, ну, трошки что-то там падает, но его очень-очень мало. И скажу вам так, что бжоли прекрасно дают собі ради без всяких обработок, без каких-то там поливаний. Ну, не використовуємо ничего, просто заризикували, дали им возможность самим дать себе ради и оказалось, что они дают собі ради. Для того, ну, таку, маємо такую породу, ну, стараемся, стараемся. Не, ну, нема часу, скажу так, хлопцы, нема часу на то, чтобы лікувати бджил. Просто нема. Бо много работы другой, откачка меду. Сейчас уже все, у нас уже столярные работы начались, и все делаем сами. Ну и моя, моя такая философия, только с высокой резистентностью бджола. То есть наш порятунок. Бо что-то подобного делается сейчас в медицине, да, когда рождаются дети 7-месячные, и раньше они умирали, но через за этого доживали люди до 95 до 100-х. А сейчас медицина вытягивает и очень хорошо, наверное, что вытягивает. Только потом чего у нас продолжилось. Ну, про... Сновь, как век жизни чего-то сменшается и сменшается в среднем. Ну и что-то, такое с такая Я говорю, Владимир Егорович мою историю, когда я втратил бджоли. но в было, ну, зразумев, что не. Є жила, яка дає собі прекрасно, радить з нільцями, радить з усіми болячками, при тому, що друга е, умирає. І я пішов керунку таким, що селекція бжил які просто не требують від менеи ніякого втручання ребба навчись просто їм не перешкоджувати. Ну я так стараюсь стараюсь так так себе ви Ну і це ідеальнасітука конечно мы, и, я, я завжди кажу що на пасіці особливо даже на такой невеликой, 30 от моя вариант, 30-50 серно селекції ведеться. Любительский вариант, селекция, должен быть, ну, если бжоляр хочет меньше использовать в этой химии, а моя пасека, у меня всего два, один препарат, щавелевая кислота, начи такий харчовий продукт, органика, я обробляю. больше никаких препаратов ветеринарных нет, селекция или не селекция, это... На весне расплоду нема, обработка, и когда еще нема расплоду, и в конце лета, когда его уже нема. Матка працюет всего 3,5-4 месяца. Все. Кліч не встигает, навіть не встигает он этот непрерывный цикл запустить, чтобы китр закліщованості был такой загрозливый для земли. У меня на конференции было два... Ветеринарных профессоры за границей. Они говорят, мы уже послушали эту тему изоляции. Они говорят, мы уже что не, уже на молекулы разобрали эту, эту несчастную живолу. Хотим найти там у этот резерв, у цей потенциал физиологии, стойкости до хвороб. А виявляється, нема розплоду, нема проблем. Все. Ось вам керування керування фізіологією жили фізіологією, те, що при, фактично в природі, що робилось у природі? Завдяки якому, якому е, фактору до сьогоднішнього дня вижила бжала. Раїння. Все было раїння. Что при раїні мы спостерігаємо? Безрасплодный период. Все, рыночно начиная свое життя с чистого аркушу. Все, там перевага у гадувальницек по отношению тех личинок. И вот начинается вот целый все Природе выжила до сегодняшнего дня. Мы забавлязали всему, что выжило, и чему естественному отбору, конечно. Тому и селекция, звучайно будет в допомозе и на промышленных пасеках. И, ось, до речи, питание было каталаза. назиматоз Є э, фермент каталаза. Яка его миссия, какая его функция биологична, как присутствие в кишкевнику медведяно и бжоли. Вин э, расщепляет перекись водорода чтобы желу не раздуло, бо она за зиму представьте себе, за зиму накапливает 40% процентов каловых масс в кишечнике. Не дай бог будет вздутие и ее разорвет. Понятно, что фермент каталаза расщепляет перекись водорода именно для того, чтобы не было вздутия. Но каталаза еще по своему биологическому предназначению имела и антибиотические способности Она угнетала назема аппис, которая попадала при случае, если там спаю в природе или потому, что пчелы никто за ними не смотрел, никакими кассами их не кормили. Они жили в природе и в окружении в той же шпаги. Значит, фермент каталаза в кишечнике, в ректальной железе был именно с теми двумя предназначениями. Первое – это не дать, раз, расщепляется перекись водорода, то есть нейтрализуется, чтобы пчелу не, не разорвала вздутие. И второе, если попадала туда спора наземы, он ее нейтрализовал как пробиотик, возможно. Ну, со временем пчелы начали болеть, когда мы их начали лечить. Все, это хоть человека касается, хоть пчелу. Поэтому правильное направление вот Владимир сказал за, за путь и направление в Германии. Они ищут такую, такой способ, чтобы пчелам просто не касаться. Ну, мы возвращаемся, возвращаем нашу пчелу к природе. Насколько это получится, получится, если, если проводить селекцию. Выбирать лучи из лучших. Перезимовали. Какой способ и какой критерий по отбору Весной семей для любительской селекции на пасеке. Склонность к болезням и хорошая зима Все. Отцовские семьи. Из, этого мы, из этих семей мы делаем отцовские семьи. Все остальные семьи на пасеке для того, чтобы убрать из этих семей нежелательного трутня, чтобы он не путался в этом генофонде трутневом. Я ставлю строительную рамку для гомогеннад. И как ловушка для клеща. Все вырезал зоотехнический метод борьбы, приятный и полезным. А трутень в отцовских семьях перекрывает даже тех, если где-то там остаются небольшие трутни в этих нежелательных Вот, пожалуйста, вам селекция. В семье очень обращаем внимание, зная, вернее, не знаю. И кто не знает, должен знать, что по... Генетическое наследие по линии трутня берет на себя 75% в среднем, а остальное идет по линии матки. Но для пчеловода трутень – это это, трутень, это прожора, потому что тысяча трутней – минус 7 килограмм меда. Вот это пчеловоды знают все. А его 10% бывает, до 10%. Это нормальная биологическая э, Состояние 10% от рутня. Вот 50 тысяч, если сильная семья средняя на медосборе, 50 тысяч. 10% от рутня это 5 тысяч. А если на 7 умножить, то пчеловод с ума сойдет. Конечно, у него везде гоняет, везде у него вырезает, а потом почему-то не... Если маток обгулит на своей пасеке, почему-то не недообгулит, почему-то меняет их. Есть такое. должно быть либо выводить самому, раз уже сам и выводишь. У меня, кстати, книга маточное молочко и вывод маток. Как раз я и даю там технологии для селекции на любительской пасте. Все очень просто, доступно и никаких заморских, заокеанских пород у меня нет, чисто аборигенная. Выбираю лучшие из лучших. Вокруг меня, конечно же, есть всякие. И бакфасты, и густики и карники, и, и кавказянки. И что там только, там такой винегрет. Солянка целая. Но, ну, больше нам работы. Убираем, перезимовали. Вот, смотришь, серенькая, красивая. На следующий год уже пошла, пошел интернационал. Серо-буромалиновые, серую полосочку, желтая яблочко. Каких только... Все, опять сезон прошел, опять фильтруем, опять отбираем. Так что ни от кого не зависит. Пока сам маток выводишь, значит, откуда-то со стороны, конечно, брать для, для обновления крови. Но опять-таки хороший репродуктор, устойчивый. либо где-то, либо в доверенных пчеловодах. То есть селекция должна быть на первом месте. В Польшу, Германию, ваше направление, все, будем, будем равняться. Да, Владимир Григорьевич, правильно вы говорите, селекция повинна быть. И хлопцы звонят из Украины, о, там достав, Чого, чего бы не працюе Бакфаст, Бо у меня Бакфаст написано, я занимаюсь Бакфастом давно, чего не працює? так, як в тебе. Кажу, а где ты брал? Не буду зараз говорить прізвища, кто там им возит. Сколько заплатил? 150, за репродукторку 150 долларов. Я говорю, ну, добре, только для информации сейчас и вам всем, и, як я говорю, нормальные репродукционные матки, можна, именно проверенные селекционные репродукторки, коштують от 800 до 1500 евро. Одна матка. Так она стоит. Тогда можно какую гарантію. А якщо в Украине продают уже за 150, то это даже не, не F1. То, что продают немцы по 30 евро в себе, то везется. И, конечно, ну, тяж, тяжко уже в Украине с тих маток другого поколения что-то там хорошего выбрать. Это не антиреклама, это просто правда, яка есть. Бо я шукал, ну, долго шукал, 6 лет, и из разных э, людей брал маток. Но чтобы хорошую матку взять, то меньше чем за 800 евро, даже разговоры не может быть, если это проверено. То, что 100% переказывает все ну, генетические свойства тати, переказывает поколениям. Одному, а даже про Ну, специально для своего любопытства проверял F2. від репродукторок від от дочек тянув еще. И скажу вам, что здоровой разницы не увидел. Хоч труд уже, той мій труд, конечно, не он, но все равно такая сильная генетика перебывает. даже, вы правильно сказали, что идет на 80% от папы, но второе поколение, даже через ту матку, внучку, там уже мало осталось от репродукційного трудня, Але и так остается, что как писаврутный гетероз, хіба первого поколения, он все равно дает очень хороший результат. Я пользуюсь, конечно, только F1 от таких проверенных селекционных мат. Потому что есть, у них два, два понятия есть в немцев: есть матка репродуктивная, а есть матка селекционная. Тут не всегда мы можем, ну, про что ход. Так вот, селекционная – это те матки, которые переверены, которые 100% дают поколение с подтвержденными якостями. А репродукційні матки – это те матки, которые берутся в разведение, но там не гарантуется уже 100% и колір и властивості будут такі самыми. И тут, конечно, репродуктивная матка дешевше, чем матка селекционная. Хоть вона є репродукторкой, только селекционная. Два-три поколения вони они проверяют, аж потом могут э, ставить свое клеймо, что это селекционная матка, яка гарантированно вам передаст. И зато влас, ну зато треба заплатить. Поэтому. А самое простіше, так как вы говорите, и как, э, ну, как говорят, беда мне когда-то помогла, понимаете, и все. Бо пасека тогда наличивала 700, я сейчас хлопцы, которые не, не знают мою историю, скажу, что было 701 карпатської бджолы, 700. И по поводу с вощиною, американський, привезся с вощиною, тогда было ну, две области, було заражено одними из производителей вощино. И это подтверждено было потом, вощина бадалася и подтверждено ветеринарами. Але до чего я до иду? Что пасека из 701, 600 загинуло. але на тий, оставшихся сотнях в Луганском университете проводили мы опыты специально на кафетре. Робили мы разные бодания старались. То 100 семей заражалися специально гнильцом уже третьей стадии, когда уже текло, воняло. Піддавалися ці рамки до родин, и они за тиждень вычищали и выходили из того. И так и не болели. И вот вам одинаково. Карпатская бджола. То была от папа там, разная. Я сейчас не могу уже говорить, какая то была лінія, кого. И от Гайдара брав, и от Виктора папа брав. Різні тогда было. А это было 20 лет 20 назад. Сто сімей ніяк не можно было заразить. Они специально заражались, а они не хворіли. И тогда я понял, что можно иметь бжоли, біля яких не треба танцевать. Они должны танцевать. Ну, может, може я немного ну, иначе и мислю, потому чем... что я думаю, как ну, промысловец. У меня на сегодня 800 семей и працюю я с сыном, мы вдвох працюємо. Если бы оно роилось, если бы какие-то там клопоти, то мы просто физически не смогли с 800 семьями дать радость. А если я вам скажу так, пожитки были нормальные, то по 8 корпусов, ну, цих 145-х ходишь, Додановская рамка, 145 корпус, по 8 корпусов нужно было снимать, откачивать. Конечно, автоматичная автоматична но самой работа, отборы, отвоза – это пустые корпуса везешь, повные забираешь. Немає часу, я же говорю, навіть проверять і гнезда, і щось там заглядывать, і лечить, на це просто немає часу. Якщо щось випадає по роїливості, скажу, ну, цей рік 5%, 5 зроїлось, але я їм, як, пожичу доброго польоту, і хай когось тішуть. Мне не нужны они. Я радуюсь, когда ото оно втекло, я даже его не ловлю и не стараюсь ловить. Просто та семья сразу до расформирования нові матки піддані. А взагалі-то ротаційне джинарство в мене, поэтому, может, ну, все, наверное, знают, что такое ротаційное. Когда просто 100% відводків весной, а остальные семьи зношуються на мэдосборах и на, на, на зиму вони уже не вер ну бо нема вони мосмыслу вони вижаті, и витиснение. вони навіть зараз ще э, ми ловимо пилок, убирає конечно то що ну внезди расплит який без пильці пыльцы немає ну не буде не буде годне нам на весну и не имеет никакого сенсу сейчас бороться, как каждая родина дала один отводок, он собі добре вырос, он набрал добре жировое тело, абсолютно не работал, все, что там приносил, для себя приносил, никто его не доил, ну, такая, как на курорті, И это те, что будет работать уже на весну. А старенькое все, оно будет объединено, объединено, Воно на каждый пожиток объединяются родины. И что-то там остается. Ну, но это уже мало. Из 500 семей залишиться, может, сотня максимально. И все. И может через 100 матки молодые, первое поколение э, в этих отводках, может, через 100, и нет таких клопот. И каждый год это повторяется. Знову эти молодые матки дадут по одному отводку, а самі будут родины вижаті, скажем, як лимон, вижаті на медосборах и просто зликвидовать. Дуже дякую. Ну, просто лекция. Спасибо, Володя. за что. Ну, возвращаемся, возвращаемся к началу беседы. Пасека без в это не пчеловодство. И вот одна из стран мегаполиса именно на этом делал акцент. Они выживают, если 50 мегаполюса, процентов пасеки к весне погибло, считай, что повезло. А то в среднем по 70%. И те, кто отводки делает, те выживают. Ну, это страны мегаполиса, там где, там где тысячи. Причем на закупку тратят ну, по, по 2-3 по миллиона по весне денег, долларов, для закупки телосемейных пакетов стран-доноров, там Австралия или какие там еще. Вот представьте, если не делают отводки. Те, кто делает отводки, выживают, потому что, вот как Владимир сказал, все, все изнашивается на медосборе, пчела полностью, там никогда не, не с обработками никакими, и к концу сезона получается из семьи, в середине она была на двух корпусах пчелы и 5-6 корпусов в магазинных на меда. А к концу сезона она сходила на, два, на две рамки всего-навсего. Причем заклещенность до 90%. Я говорю, так у вас две рамки не пчелы, а две рамки клеща. И вот выезжали только, выживали только на отводку. Поэтому и по маткам. Вот у нас, правильно, Володя говорит. У них F1, F2, но это максимум то, что работает. У нас, наверное, F10. Меньше не доходит до Украины, поэтому, поэтому такие цены. И очень часто можно наблюдать по маткам, смотришь по породам, смотришь кто-то на Бахфасте год, два, три. Но если постоянно покупать их где-то в питомнике, да, но на всю пасеку ты же не наберешься их постоянно из года в год. Все равно начинается дочеря, начинается внучки. Наши трудники поработали там, наши парубки, и все, и пошли там F-15, уже не только там F-3. Конечно, меняет маток, порода не та. Кто-то, какую-то ему подсунули не ту, не, не, с той, не с того питомника, начинает на карнику переходить, и так вот и бегает от породы до породы. Любая порода та, которая до сегодняшнего дня выжила, значит, у нее есть генетическом наследии, линии, и с них можно отфильтровать нормальные, нормальные устойчивые даже к болезням. Я по гнильцу, по гнильцу знаю, я, я с гнильцом имел дело с американским, причем серьезные масштабы были поражения, и пришел к выводу, вернее, по наблюдательности, когда, когда смотришь на рамку пораженную не обязательно гнельцом, а с там американским, европейским. Можно видеть такую картину, что вокруг пораженных ячеек эти, этой болезнью, допустим, американским гнельцом, рождаются абсолютно здоровые пчелы. Они все в одинаковых условиях кормления были, но одни погибали, а другие выживали. Вот если создать безрасплодный период, выжившая эта колония, выжившая, возможно, по линии отца она унаследовала резистентность, и затем уже создав группу выживших, оставшихся кормились, они от новой матки выкармливали этот расплод, передавали через маточное молочко, соответственно, генокод на наследственности, устойчивости к болезням. Это я пришел к такому выводу, чисто так вот, спонтанно, по своему соображению, и на, до сегодняшнего дня, вот лет 20 уже, а тут еще пошло, пошла тема изоляции, ни асфероза, ни гнильцов, никаких, никаких дезинфакторов на пасеке нет, никаких ветеринарных препаратов нет, потому что все решается только регулированием расплода. Как только увидел небольшое количество пораженных ячеек, Сразу создаешь безрасплодный период. Небольшое количество, значит достаточно матку на две недели закрыть. И все. И решается вопрос. Почему решается вопрос? Потому что самая главная причина болезни расплода – это недокорм и недобогрев личинок. Бывает перевес, бывает нарушение вот этого баланса. Кормились по отношению к личинкам. Выкармливаем. Если мы закрываем на две недели – все. Личинок нет, матка только начинает откладывать яйца, появляется личинка, но вышла масса пчелы молодой, кормились. Они начинают кормить это новое поколение, младших сестер, и выравниваться. Если уже положение с поражением, ну, пчеловод прозевал и уже пошло там процентов 20-30 поражение на сотах, это ну, неважно, американский, невелез, там аскосфероз, Значит, только замена маток. Минимум месяц безрасплодного периода. В основном это матку уничтожают, они выводят свищевую, полируют ячейки, дезинфицируют прополисом, как это положено в природе, начинают матка сеять, все выжившее опять-таки создают колонию устойчивых. Чего? К этой болезни они выживают. И идет процесс выздоровления. Я знаю, о чем я говорю, потому что на сегодняшний день, вот, два десятка лет, никаких болезней расплода И никаких ветеринарных препаратов, никаких, никакой химии. У меня дезинфактор один, только место Когда же рамка не, не влазит, вот эти вот посадочные места. Я их зачищаю и ставлю рамку. Все, и прополис. Пчеловоды, боже, как я посмотрю, обработка весной ульев. Они шкрябут они... Паяльные лампы, газовые, ну как только не, не старается выпалить, высмолить. Я говорю, ну, и что ты высмолил? Пчела старалась, восковым налетом покрыла его, прополисом эту всю поверхность. Она изолировала поры древесины, куда может спора зайти, где вот это возбудитель болезни. Она его просто за, запломбировала, а тем более прополис это бактерицит и антисептик. Нет, вы взяли сейчас а шкрябали, паяльную паяльной лампой все это спалили и радуйтесь. И почему-то у вас появляется болезнь. Кстати, на ровном месте, и, казалось бы, и санитарные нормы выдержаны. Так что пчеле нужно не мешать а давать помогать. Дать ей возможность себя реализовать именно по своим возможностям физиологии. И жировой, потенциал жирового тела как раз и является основой вот этой оздоровительной основы. Потому что. Фактор резистентности – это присутствие белка, потому что все гормоны, все ферменты состоят из белка. Это белковая основа. Если жировое тело будет максимально развито, значит, весь потенциал резистентности, который есть у этой породы, у этой пчелы, она его реализует сполна. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Ага. Чути меня так? Да, скажите, кто вы? Сергей, меня зовут. Ага. Добрый вечер, все участники ЗУМу. Займаємося Занимаемся тоже изоляцией и занимаемся двухматочным весенним стартом. Зазвичай мы на акацию не изолируем. До этого времени у нас уже матки гуляют. То есть уже на акацию у нас семьи работают в двухматочном режиме отводки на старых матках. Какая была ситуация? чуть Чуть-чуть, да. в этом году? Заизолировали всю пасіку на главный медосбор. Через месяц выпускали маток. В одному ізоляторі одном изоляторе матка загинула. Семья штрутовила уже появился печатный трутень. это где-то приблизно, матка відійшла, если 30 дней, где-то приблизно на 10-й день, на 20-й уже появилась трутовка, потому что печатают на 9-й, то есть одна семья с и в одном изоляторе умудрилась потянуть маточника. Маточник был с яйцем, изоляторы Миленіна у нас, Заложили маточник прямо в изоляторе, но матка еще не успела выйти. На сегодняшний день все закормлено, все зібрано, мы уже готовы полностью до зимовки. И вот таке питання: У вас есть такая тема, э, маток дублеров? На главный медозбір мы пробовали привитися и через жесткое сиротяние поднимали пару, перебивали на глушняк, верхний корпус, ставили прививку, три раза прививались, три раза личинку выкинули. Яка причина может быть? Они ж не чують матки, они должны тянуть, потянуть, немає что. Мы ставим прививку, мусять тянуть маточник, не тянуть, выкидают личинку. С чем это может быть связано? Ну, интересно, конечно. Перебивали на глушняк, mm -hmm. лишали вечером, перебивали пленкой на глушняк, утром прививалися, через сутку проверяем ни одной личинки. Три раза прививались, хотели сделать маток-дубльоров. Это вы так семью-виховательку делали, так? так? Нет, прямо в семье матка заизолирована в нижнем корпусе. Ага. Матка в изоляторе, наверх поднимаем 4-5 рамок. Перебиваем на глушняк жорстке сиротство в них ага. и, чер... и утром ставим им 2-3 прививки. Викидають все, три раза прививалися, ни разу не потянули маточник. Какое количество маточников прививали? два 3 маточника ставили, дві три прививки ставили. А какие мисочки куди прививали? Восковые мисочки, все как по классике, Месочки восковые переносили личинку. Мы этом... Мисочки у вас нулячі, чи уже в БУ? Нулячі. Нулячі? Нулячі. Ну нулячі, ну, ну, ну, вони повинні бути оброблені, нулячі мисочки. Ось часто дуже, це помилка, ну, у мене була школа по маточому молочку, роки три тому. І жаляри кажуть, от приїхали ну, спеціально повчитися, бо скільки не, не пробували начать производство маточного молочка, ну, ставим красивые восковые мисочки, звездные севья там аж трещить, казалось бы, и жесткая сиротиня. Даем прививочную планку и прививают, принимают у всего там ну, 10-15%. 10-15%. Каже, бросаем и все. И на этом практика заканчивается. Я говорю, если ты на нулячих мисочках на нулячих, у тебя 10-15% прийому, то считай, что тебе повезло. Мисочки должны быть, ну хотя бы, хотя они постоять там час облизані, медом обмазать их в семью. Ставили щоб... на облизку на 5-6 годин. Ага. То есть обработали ситою, поставили им, вони отполировали их и тогда мы прививали эти мисочки. Весною проблем не было. Весною зробили отводки на старых матках. Дві сім'ї в одном лице, стартер и воспиталка по 25 мисочек принимают. З 25 був прием, 22-23 отлично тянули, гарної якости матки. А тут хотели на главном медосборі зробити маток-дубльоров, Дали мисочки облезать, привелись три раза, через жесткое сиротство выкидывали. Вот не могу oui, понять, на... в чем происходит. Это вы на медосборе делали? Так, на, главному медоз... hmm. на главном взятке. В вы, а в конце взятку не пробовали? Нет, в конце три раза привелся, махнул рукой, <к <к и на том взял. Одна семья, да, выхователька была? Четыре семьи пробовали сделать. И все четыре, ни одна не потянула. Ну, медозбор не знаю. Медозбор, я это делаю уже после медозбору, и никаких, никаких проблем не было. А тем больше, если матка в изоляторе, я показывал, матка в изоляторе, рамка и рамка с расплодом, и через рамку с расплодом при наявности матки пледной в изоляторе ставлю превышенную планку в 30 месяцев. Беленее, правильно? Беленее, через рамку расплоду. И показну я ролики роликов там кучи, я не знаю, чтобы вы И вони прием идеальный, прием и самое главное, что отдача молочка. как Якраз была, раз я кажу, зверніть увагу воды на усі усі фактори, що матка ізолювана, вона у пожалуйста не надо там багато щось мудрить, городить, разделительные решетки ставят, жесткий старт. Ось она своя матка плодна, стала ты планку и тем более, я от травня до, до серпня, середины серпня я занимаюсь молочком. и уже на выводим маток дублеров при при неактивности. Но ну, не знаю, вы пробуете? Это один год, да у вас такие булавечка. Холостые да, да. молодые выход. Да. Ну, попробуйте щось. А де ви звідки? область. Південь Вінницької, как бы, якби зона така, що вже матки у нас є в основних сім'ях до акації вже обгуляні. І цей рік рік обгулялось з 50 семей 5 чи 6 обгулялось по одні, Все решта обгулялись по дві. Тож хорошою. Короче, у вас все хорошо, окрім маток Дубльора. Да, а с Дубльорами мы... Цей сезон пролетелось. Дублерами... Ну, попробуйте на наступный сезон, сделайте это, або после медосбора, або что-то ну, не то, что-то такая то така загальная загальна помилка или, или какая-то аномалия, або, або взяток все решили, не, не на вашу користь. Ну, можливо. буду, что пробовать. Пробуйте, сезон. пробуйте. Працюйте. Тема дуже гарна и, до речі, сьогодні акцент был на селекции. Польша задала нам тем. Так что, как раз, матки на наприкінці сезона, когда уже в сім'ях выгоняют трутня, природня, они все его уже ревак по парад скінчились. они трутня выгоняют, можно делать Батьковские семьи, и дублеры, и матки идут, как подстраховка, альтернатива для банк маток. Можно работать часть схемы, мы все равно добьем, цей банк маток. Так, ну добре. Владимир Егорович, а можно Сергею питание? Ага. Яка, яка, яка раз обжил Сережа Гросс? Украинское Ага. Не, то я, то я запитав, бо якби Бакфаст, то есть, тому мог бы якось вам пояснить, чого, чого так відбувається, бо з Бакфастом так буває. Вони навіть до месяца родина може працювати, без матки може працювати і не тянуть жодного маточника. Але то виключно з Бакфастом. А уже степнячка, наша карпатська бджола, там, де породи, породи нормальні, а не просто по кшижуки, якісь, то там би должно было. То хиба взяток, так, як Владимир Игорович сказал. Бо на добром взятку вони ж кодірує. ну, ми ж знаємо з біологію бжоли, знаємо, да, що кодірується на взяток геном, білок и і сп спільним желудком вони всі достають, вся родина, вона активи активизируется на пожиток, и если был хороший пожиток, то так может быть. Они не просто не будут все... Даже бросают потягнуті маточники на добром а, пожитку, Может просто отказаться і... в воспитаннике. Это нормально. На добрых взятках вообще не рекомендуется. Самая хорошая пора. Он и Володимир Егорович уже не раз сказал, и я для себя понял, что все нужно делать на час. Как ройова пора начинается, тот час на матки. Да, а потом уже, ні, здорові здоровые пожитки, взятки нам только будут мешать. То, может, у вас із за того не получилось. Может быть, так, потому что потянули в одни с семьи, и потом через пару дней вони их разрезли. Так, потому что да, да. они кодируют информацию, в семье пошла то есть биологический организм, целый организм, они спальный желудок мають и через белок, который достают до еды, есть закодировано, что мы делаем сейчас. Уси достают информацию. Там не было просто коду на виховання маток. Она треба было собирать, и то стало причиной быстрее. Накопичення кормів в зиму все, да. Там там такая установка. Так, ну дуже дякую за спілкування. Головному спикеру сьогодні Володимиру. Півше, он, бачи. Женя уже оценку дал. Все, очень спасибо за общение. Если будет нагода, если будет желание, значит, на ту среду, о 8-й по Киеву вечера. Милости просим. Все все До побачения. Будет До побачения, Владимир Егорович. До побачения На все добре, Спасибо. До дякую. До побачения, Егорович. До побачения.